в садоводов такой. Так, аааа, я упал, я упал, ё мо ё -моё, ты где? Ааа, -а -а -а, чего? Да ну, блин, и без ВХ. more и всем коньячвак Азаримас, с вами Розариатас, и сегодня мы продолжаем нашу рубрику один-на-один 1 1. С нашим не новым гостем котик Всем привет всем... Всем... всем здорова нахрен Кому это всем посвящается, ну конечно же котику Так, я за спецов вижу так, буду переходить Так, вроде бы все, окей, так Наша фирменная закупка и погнали Понимаю. Отличная рекламка, конечно, тут ну, Как бы сказать, 90-е годы реклама была именно такой! О, мать твою за ногу, как я раздал. Ой. Друзья, Чего? Я ведь думал. А вот хотел вот спросить, вот. А я нет. тебе сегодня сколько скилл IP одного сервака? Я думаю, ты ведь представишь его видосик. IP -си... А, того! но я еще как бы его еще не тестил возможно даже подойдет для паблик фана о мать твою ногу полетела полетела как бы сказать нахер я не стал взять им ладно. я кстати привык к тому серверу что типа открываешь вип-нюю получаешь бесплатно пушки нет вот тебе нормальная кс без бесплатных пушек ах прикольно ну смотри, короче, можешь, можешь сегодня затестим ну хорошо, затестим а возможно как возможно даже его в начало видеоролика вставлю но это возможно так, а ты ты, а ты ты нет, не смей, нет, не смей ой, сколько осталось ё так мало 16 хп а, блин и О, сейчас а. бомб has been planted, да? Да, сейчас бомб has been planted. Ой! А это граната, которая мне. Белую хрень делает! Чего? Это что сейчас было, а? Сидел. Не понял. За коробками сидел. За коробками сидел, как я тебя свалить то не умудрился. Ладно, прохладно, начинаем тренировать. Скилл другой пушки, Какая? которая, возможно, тебе известна. Какая? А. Возможно, возможно это то, что ты представил. Где ты со всех сторон? Батрублин, а? Где ты? Ты знаком? Ой, ой, не, не, не, не бери, ну почему? Муха, моя любимая ружка. Сейчас посмотрим, пропал ли мой скилл за две недели. Я тоже не знал, что у меня чайник будет кипеть на Паблик Фане. Не пропал скилл, не пропал. Вот это так. Так, ладно, хорошо. Неожиданно младший брат зашел и я типа такой М откуда как зачем М откуда как я же шипованную ленту поставил возможно иди нахер блин на молоко ну ну ну так твой скилл реально заставил меня очень сильно задуматься Шо ж купить? А я сейчас думаю, если ко мне опять зайдут. A, если ко мне позвонят, чтобы открыть ворота. А там их, кстати, такая палка. Хрен откроешь. Я могу по 5 минут там париться. А, <to> АВП, ah, <-V> хорошо. Я тебя понял. Я знаю, сейчас ты тоже его возьмешь и трндец в моей голове. Я же это знаю. Ну, ну шо мы, мы можем уже дать от котика? Отличные игры в крестики нолики или камень ножницы бумага, как это да. было в прошлом. Да, раз, два, три. Блять. Окей, давай еще раз. Так, да, э, да, Да, раз, два, три. Да что да. ж такое? Угадаем. Так, сейчас ты с какой-то, блин, стороны идешь. Я только на пистолет переключился и тут ты вылетаешь. Блядь, уже даже не знаю, что покупать. Уже можно сказать, все перепробовал. Так, хорошо. Нет, не все, нет, не все. Есть уже много, Ну есть такое. Я дам хлеб, я каменщик работаю три дня без зарплаты. Меня отдам я голоден! Эй! Заберите свой металлолом! Блять, что за оргия с мышкой? О, блин, оргия. Бляха, я забыла пока подобрать. О, блин, Не мышка, это ОРГИЯ! Манасервере, какая оргия была, блин! С стим ютубом! Там, ну, это капец, спрашивал, спасал, шел тебя там, шел тебя там, а он, ха ха, -ха ржет там. Да такой, да такой ржет, ржет, а потом, ой, блин, да серьезно тоже достал, хух, такое было. Это еще я не все вам показал, я не хотел просто вас томить этим смехом. Потому что это там где-то оргия на час была. Вантап недавно, охренеть, вот это, вот это Чего понты ка... делают. Вот, вот тебе понты, чувак, он вот тебе понты, блин. Да, М-ка, М-ка эм на М-ку, эм и... Это можно сказать все, можешь сразу... Можешь сразу сдаваться, так, 10-3. Да, не-не, можешь сразу говорить, все ребят, всем, пока, хороший был видос. А, ну да, охрененный был видос, меня это котик. А я, бляха, же? Держа... Плохо, для пола кого... нормально. Ага. я сейчас только что заметил что у скаута скоро стрелять неизвестно чел только вдумайся ско... Слушай, да, чтоб тебя за ногу я почти тебя убил на этом меня уже мышка дергается она все пушки она у меня еще мышка у меня возможно еще с ней работать не будет я не знаю я с ней она через раз из-за чего почему он говорит, что это оргия просто смысл это не мужик, это <свист> а, а мне еще это запикивать? Ну Ладно. Это ж не весь пабликфан пип пип ставить, блин. Это я, я уже когда-то задолбал хоть. пип пип ставить. Куда ты там? <свист> реклама. Ой, реклама. Был звук выстрела такой четкий, но пуля не долетела и она же тогда и исчезла. Охрененно. Ну, кстати, в том прикол, Кстати, когда, вот, например, если стрелять одновременно друг друга, типа, и себе в голову, типа, там пуля чья быстрее, типа, это и долетит, потому что, ну, типа, если, например, моя будет быстрее, твоя тупо пропадет она не долетит. Я а -а -а. не знаю, почему так, но в КСГ это вообще по другому все работает. Ну, естественно, это уже другое поколение движка Source, О. другое поколение. Но хотя КСГ вот этой Голд Сурс А ну иди сюда Аллилуйя хоть с -а. yeah, 5-7-а Хорошо так Хотя 5-7-а нет а У меня сейчас будет кое-что другое Только, Только я не знаю как... Только я не знаю, как я с этой херней буду играть, но... Ну, Попробуем Такой Только... не сказал, да? Нет, это похуже Топоты. А, блин. 90. 10 хп, блин. Капец. Понятно. Да, значит, из меня Рэмбо никакой. Ну да, какие из меня в прошлом выпуске? Это... Это самое бомбящее оружие, когда играешь против кого-то. Ну типа, у человека, который играет против этого оружия, у него всегда бомби. Я капец. На пистолетах. Капец, капец, капец, капец. помоги мне. Полика, 88 Эээ, <связычные> 12. И, кстати, я вообще забыл про нашу главную фишку этой рубрики. Каждые три раунда давать испытания. <связычные> О, как же мог забыть. Так, ладно. Давай ты мне. Сегодня давай, ты мне первый. В раз я был, ты мне первый. Ой, капец. Хорошо. Ну, как видишь меня, пытайся меня убить прострелом. Убить прострелом. В общем, как-то, как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь прос простреликом. Ой, -мо, ты где? Так вот ты где? Ой, блин. Какой-то хаос сейчас творится. Да ну. Скорее Ну в общем. А хотя. Изменения в наших Изменения, изменения. все будут убивать прострелами. Все, три раунда, кто больше набьет. Все, потому что в прошлом нашем было все это прострелами. Так, а ты Где? Я тут нет. нет. А теперь? Так, Рузер, перестань стукать ногой об чемодан, Что подо мной. Рози, а? ты бульба. В смысле? Ты бульба. Какая бульба, это ты о чем? Ты не знаю, что такое бульба? А, бульба, ну. Если считать это с украинским переводом, так это другое название картошки. То есть, картошка, по-другому бульба можно еще назвать. Ты понял. в садоводов такой. Так. А, я упал, я упал. ⁇ ё-моё -мо ⁇.⁇ -мо ⁇ ты где? чего? Да ну, блин. И без ВХ. Ух, да. да ой, блин, опять этот чемодан Что за нах? Надо было я убрать на Да я просто люблю всегда ноги менять положение ног И всегда какое-то положение у меня нога зацепляется за этот грёбадый черный чемодан у меня есть предложение тебе А ну, ну. После э, видео сходить На вот этот сервак который... О Хорошо. Попробуй что-то снять. Да, свои. Жов, <пец> <пец> <пец> давай, прострели. Ты где? Ладно, дефуз, дефуз, дефуз хотя бы. дифуз, дифуз давай, я упал. Блин, давай Я матую. <пец> так, М-ку надо. М-ку срочно все. Ну ладно знаешь, я начал простреливать, я запомнил, где бомба, и я упал, я упал просто. А я, а если я не присел, так ты меня убил. Ух ты, у тебя... Аху. Я уже думал... Ладно, Так, три раунда прошло, так. Как? Как можно упасть назад? У меня вот это, не я вот этого не понимаю, я упал просто назад. Ух, ну, это я тоже иногда так... Where are you? Where are you, man, котик? seconds until I know, I know, but I know. Where are you? 20 seconds. <laughs> Whoa! I found you! Oh, I, you kill you! Fuck you, bitch! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Отличный, блин, у меня. <midtces> так, мне надо пригрены. А мне нужно бы научиться уже с этой грёбаной скаутой стрелять. Ну короче, можно сказать так, ты меня по прострелам выиграл. Ну да. Хотя... Да. Один на... Один не один. А, хотя нет, два, ноль. Два ноль, я думал ты один раз меня прострелил. О, блин, а грёбаная психология. Думал так, так... Минус фпс там у кого-то. Не, у меня fps стабилити, это если в дым прям смотреть. Неплохо. Обидно я кинул гранату и ты не дал хэд ну да я просто у меня своеобразная наводка прицела то есть я сверху вниз и а так вот сверху и прям стрелью ну в общем бери на заметку так третий раунд и теперь ты мне даешь теперь ты мне даешь я бы сказал бери на заметку в ответ просто тебе надо запикивать да. Очень я это умею, но ты знаешь ли, если этого много, то мне придется очень. Там немного стол. Не учи, не учи, отца. Говорится. Ладно, вс. Хорошо. Кому, кому, кому, кому, кому не успел. Блин, блин, нафиг, блин. Ладно, третий. Третий раунд уже прошел, давай-ка, испытание мне. Испытание? <свят> Хорошо, так, ты, меня, ты должен играть три раунда, только на одном успел Да шо ж такое? То там, блин, а, только, <свят> только на шифте, только при 30 FPS. А теперь друг Стой, стой, стой, ничего не делай, что с тобой, что с тобой, подожди, ничего не делай. Ты знаешь, что у тебя сейчас было? Ты сейчас вот так просто под землей вот так вот бегал, вот так вот. <свят> а с такой такой смаки было на том стриме он под землей просто шел ладно теперь не хожу я так сейчас нет аллилуйя ляха ты же не записываешь щас ай блин а я еще и не а ну я же забыл ты ж мог бы еще и купить эту... так ничего не покупаем так просто три раунда на испей ты хотя бы должен за три раунда сделать один Ой, еще и такое условие при том что ты с... скаута да нахер! 6 хп! 6 а -а -а -а тому... )Sí хп! Как? Ну, конечно, можно было сказать... Как же меня бампит? Ну, нет, я не хочу так говорить. Хотя уже и так сказал. Ну, все. А ты где? Я думаю... Я Просто один раз не попал. И все. И пьешь. Пока он перезаряжается. Последний раунд. Вас средний ром. Погнали. Так, чтобы я тебе подамся, я тоже буду на пистолете. Это у меня будет... О, диво. Командшок Так, ну ладно. Надо бы... О, до хп. 90-етих гобведов угорайте. Так, ладно. Отдышка от испытаний. Так, ну... Хотя спасибо за то, что мне 16 тысяч набил. Так... -а -а. Ну то есть за себя же ничего не покупал. Иди нахер дым. Иди нахер на Тогда <сёк> по любому тебя будет все дать жестко. Ну ничего себе. МК МК МК МК Не доберешься. Добрал. Да, Семь секунды Ведь я знаешь ли, единственный поставщик МК на всю карту, да? Ну это да. Да, единственный поставщик, как когда-то мы с друзьяками играли в школе там. У нас тоже были компы, так мы там тоже кайс рубились. порубились. Ну конечно пипец какие. Оо, я помню 2006... Ой, пышестой, 20. 2006... 2000... Ай. Помню, короче, 20.12 год, когда мы, короче, с пацанами в компьютерный клуб ходили. Ух ты ехать, а это меня уже пролагнуло Но я помню как мы там с друзьями играли Я тогда был капец каким нубом в этом КС. Ну знаешь ли я <счастье>, знаешь ли, тащу друзей Всех прям Даже если все они кучей на меня нападут, я их всех разнесут. но... А как бы я тоже нуб Су, я потому как ты играешь Ты не нуб да нет, это просто так кажется. Поехать. Ну, в общем, не вс дело. я... У нас там была такая карта, что... Шо... Только одни игроки покупают, а одни... Что? Вот вчера ночью был только свободен. Вот примерно часов в 12 ночи это было. Ой, хотя а шо... у я уже в 12 ночи спал. Да, часов ночи. Я, короче, пошел в CSGO. Ну и вот... Меня сберку понизили. ВММ Ого. Ни хрена. А, себе. а в набарниках поднялся дисплей. Ну, У меня вообще никакого звания нет. <свят> Может это еще объясняется тем, что я вообще в эту КСУ пока не захожу? Ну так. Изредка. Когда позовут? Ну, глуп... просто, вот, знаешь зачем? У меня просто забомбилась дота. За Извиняюсь за домат? На а -а мираже? Такие дцп ходят. Ты понимаешь, два на балконе сидит два, сидит. два сидит на балконе, а один сидит в этом. В коннекторе. Ага. И, короче. С балкончика два ВПшника забирают троих наших. Я убиваю одного, второй куда-то убегает. Куда, интересно мне? И ты понимаешь, никакой инфу то, чтобы кто-то в коннекторе не было. Да, это. Это да. Просто прошу. Ушел на шифте. И знаешь в чм? Mm -hmm. Я не, вот. Иду иду вроде. бы что-то мелькнуло, но я так думаю, ладно, может какой пиксель там, ну, херзно. А это был автомат. И он, короче, ладно, и. Ладно, если, короче, он меня просто убил. С автомата я бы не спордел. да товарищ у меня и на нож посадил. Ну вот. Ну, мне было, тяжело, мне было очень тяжело играть, потому что было три англичанина и только два русских, это я еще один там пацан. А, ну да. С англичанинами тоже сложно сейчас разговаривать, это я так. Да это... нет, просто. сейчас знаешь, что имеется в виду mm -hmm. Один англичанин, он ну, вот по голосу, ну, это, ну лет 13-13. А, даже так? Я, я не знаю, мужчина, он или не мужчина, ты понимаешь? Я ему говорю то, что один в коннекторе по-английски, он дикой Извини, еще раз смотрят смотрит Ладно. на балкон. Он смотрит просто на балкон. Ой, так, блин. Как... Смотрим на балкон, и ты берешь АВП. Я думал, Таем". Ну он просто смотрел на балкон. не понимал, что такое ну... я, сразу... я, я не знаю, бучи он не бучи, старшего брата аккаунт взял, погоня. Не, не знаю, что он делал на берку так. Ну да, это тоже. На берку так я не знать позиций. Да я даже в свои первые игры <laughs>, меня обучили друзья, сказали: вот это коннектор, а это то. Если умер, говоришь, что ты там. Все. <laughs> в общем как-то так. Кстати, бляха, опять мне думать что-то. Ладно ладно, что ладно, лад... ну, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Итак, сервер, приседаем. Ходим на картах. Блин, это так непривычно. У СВП не очень удобно, ну как? Ну а тебе удобно, тебе точность улучшилось, нахрен. Ну да, я так вот тебе сказал. Сервер, внимание, присаживайтесь, на картах. Фух, ладно, садимся. Просто так прикольно? Да. Так низко, как будто ты лилипут. А не, блин, а... Я просто сижу... Мы сейчас на картах, на картонах ходим? Да, типа мы приси, присели. Присели, да. так, все три раунда. Просто я... Сижу в хорошей обстановке, рядом с вами стоит бутылкой Папси и пачка чипсов. И типа, когда я умираю, либо еще что-то, я просто хаваю или Пить, конечно, я хочу, но я потерплю. Так. Уж Сперва. меня далеко тянутся. Теперь я беру пушку, с которой я почти никогда не стрелял. Ой, блин, забыл при сервер приседаем. Ну, Бони купить сиди тяжело. Ну, дабл-дак. есть такой вариант. Ехать. Я думаю... Серьезно? Я с пушки, с которой я не стрелял, и завалил. Так, блядь, забыл брони жилет купить. Так. А да, я сейчас так... такую. Не вот угу. просто дичь дичайшая. Угу. Так, все увидишь. Так мы сейчас уже не на картах ходим, пусть что... А, точно. А... Точно, да. Я я забыл. Я я забыл. Да ну, Ой. я тебе чувствую... слышу. 3... О, ты тоже стоит пулемет взял. Ну, Мак-10 тоже неплохо. Ох, ох, вот это да. Так, Меню закупки. Ай, ладно. Возьму, что тут такое. А чё, на серверу ты заходил на Russian Public? Чё там, все знакомые, или типа есть новенькие? Есть новенькие, но мало микрофонов. Вот э, единственная суть э, проблемы, я не могу никак нормально так снять Public Fun. Что то есть... Мать? То есть... Э, как, как сказать? То есть, как сказать? Там мало микрофонов, во-первых. Вообще все молчат. Да, молчат. Это... Я что-нибудь это... говорю, них никакой реакции. Типа... То есть в нарезку это по любому не попадает. Всем меньше 16 да? И все такие послушные. Одному мне 14 и все, и все. О, говори. Мы, мы тебя слушаем внимательно. Вообще по голову тебе не дашь, что ну Знаешь ли? Знаешь ли? О, ну знаешь ли, я и по росту, по мне не скажешь, что мне 14. Все всегда так говорят. Вот мои друзья всегда так любят поприкалываться. Вот всегда, когда знакомят, когда знакомят меня с кем-то, так всегда говорят. О, а угадай, сколько ему лет? Ну и такие начинают угадывать, сколько же ж мне лет? Говорили 15, 16. Да знаешь ли, когда-то сказали, что мне еще и 18 тел. Ну знаешь, ли, метр восемьдесят пять рост, это не хухры-мухры. А у тебя 185? восемьдесят пять? Метр восемьдесят... восемьдесят пять. Нихера ты здоровый для четырнадцати лет. Ну я сейчас серьезно. А э -э а один, один даже сказал, да чувак, тебе, тебе прямиком э в одиннадцатый класс переть уже <говорит> можно. <говорит> Знаю, Бесплат... типо, вот, как в следующем году в январе, как когда исполняется девятнадцать, а, в январе. И, Надо у меня, бы... Ну, у меня рост только под 190 подошел. Ох ты. Да у меня, тоже, кстати, сказать бы... Так бы сказать, тоже как-то притормозило. А то в периоде, когда мне было... 10, 11, 12, да я там как как бешеный рост. Да так и тогда у меня был волос не такой не тоненький, не тоненький. Тоненький, так... Потом немного поломался. Ломался, так бы сказать, и мой голосок тоненький. Стал более мужским. Потом, кому я либо не говорил, меня не... мало кто узнавал. где же ты? Наш котик миленький. Хотя ты. Такой вот. обходит меня и пуу, у меня нет. Сейчас я взорвусь нахер. <рит chega> да я сейчас зарусь ты где? Найн, yeah. Эй, да я не успеваю уже. 6. Да иди ты. Я безврежу Я безврежу ее, все, умрем вместе. Я просто не слышу, как там бомба пикает. Я-то думаю, ладно, может, еще успею. Мы еще и так легли, как будто мы отдыхаем. Можно на превьюху поставить. Я как бы уже с фотошопом разобрался. Да, кстати, видели мою походкой а летящей походкой летящей походкой так кстати третий раунд ты загадывай загадывай да, Ну, Хорошо. по очереди а как бы во время всех трех раундов на протяжении точнее трех раундов а -а -а -а. ты а ну. должен ну ты должен сейчас а, дай чё-нибудь... Теперь ты понимаешь, как я... Ты должен хоть раз разминировать бомбу, но ты в пределах этого времени будешь мне давать ставить бомбу. Я ж завис. Хорошо, так, сейчас подумаю. Дать тебе поставить бомбу и успеть ее разминировать. Ты типа сейчас бежишь на длину, я бегу через шот. Я ставлю бомбу и типа... Там уже твоя, а там я уже сам буду. своей тактике. Yeah. На, на лонг туда ближе к банке. Хорошо, хотя все позиции, все позиции на дасте чувак выучил. Все до единой. вот на других почти не знаю. Ну, кроме там на мираже. Коннектор, что-то фигня. Так, а теперь... Э, э, where are you? Where are you, man, котик where are you, man, котик он Он так... все, конечно, ты все всегда все так прячешься, его... интересно. Тебя только кусочками слышно, видно. Так где ты, мать твою заново? Куда ты деваешься?! Иди нахер! Иди сюда. Успею, успею, успею, успею. Нет, Пять, пять делений оставалось. Это же такое. Так, все, нормальный. Блин, а если бы я не прыгнул... Ладно, ладно, берем ручник. Так, давай опять на длину, я иду. Так, берем ручник и берем наш то потому что а, без него-то я никуда. Давай, я жду, пока ты убежишь на длину. Бегу, бегу, летящий походкой. Не умею банихопить. <свы> а -а. Так, ну всё будет... Бомб 7, has been defused. Ты сейчас меня как бы... Слышь, что я тебя не вижу, ты куда деваешься? Ты куда деваешься? Ручник ты! Да иди ты сюда, а! Бляха! У меня сейчас проводки все сейчас... <свят> ну как так? Как так, а? Ладно, Одна... возьму агрегат потяжелее, но намного меньше точнее. Агрегат пот... Чё, да. Нет, погоди, я опять забыл гипуза взять, потому что я же знаю, что они мне очень сильно так пригодятся. Я ты так... Блин, я думаю, сейчас доминирую, сейчас доминирую. Это вот такой... Дай тебе спину нож, а? Давай ставишь. Давай, хотя бы один раз разминировать бомбу. Вот это испытание ты придумал. Бляха, муха, пистолет. Ура, я успел. Минут со мной. Фух, блин. Я как будто.. Я не знаю, как сейчас себя описать. Итак, продолжаем. Дальше. Ещ немного поиграем еще. А раундов так 5-6. Да-да-да-да-да. Лучше 6, да, да, да, да, 6 да. потому что сейчас ты мне через 2 раунда догадываешься. А, да. <свист> Ух ты, ехать, от этой.. А то это я сейчас интересно же стрелял калаш, <свист> <свист> калаш бросил? Калаш бросил, коллаж бросил. Я, я просто со второго раза только понял. Как... Ну, я тебя предупреждал. И блин, я только понял, что ты сейчас мне хедшот со скаута дадишь, да? Да, да, да, да. Это ж правда? <свист> <свист> ну это же естественно! <смех> <смех> ладно, все, ладно, все, калаш бросил. Так. Блять, я уже сбился со счета. Какой это раунд? <смех> <Ты> <смех> я зарадуюсь. А, прям сейчас. Хорошо. Так. Ушу, я могу так делать. Вс ⁇ Ложить. Так, а теперь... Сделай сделаю еще раз так, пожалуйста. Ладно, <смех> ладно. <смех> давай, давай, давай, давай. Вс ⁇ хватит, хватит, хватит. хватит. Блять, я слишком. Так, ты, ты в текстуры влетел. Я ж так и знал, чел, я ж так и сдал. Ты в текстуры влетишь. Ой, ладно, хорошо. И сейчас мы берем самый худший пистолет в этой контре. Сейчас. Какой? Так, стоп. Рестарт Ну, глок, чел, самый худший, по моему мнению. по мнению всех. В общем. И на нем стрельба только очередями. Не вот эти вот по папульки, а по сразу по три. Все, я все сказал. Так, главное, Най... чтобы сейчас пос после этого раунда не применилась эта карта. Ты ехать еще и попадаешь. Хорошо. Ну, ⁇ -мо ⁇ я чего четыре ну, вот. Так, сейчас не... Аллилуйя, не смена. Так, ладно, все, погнали. Три раунда. И... и... Я перехожу на тот сервер. Возможно, даже какая-то нарезочка будет. По нему. Но, мувик, мувик момент Я ж забыл, что тут очередя Я ж забыл, что тут очередя мечел Сам же загадал, сам же забыл Ну, это охренет Охренет Так, я купил кое-что А что не скажу? Ну... Но... Мой проседатель фпс ты купил, это естественно всегда только по три по 4 попадают ладно все поиграли <смех> и хватит <смех> так, да, ладно. я попал три раунд 3 раза ну короче убил тебя три раунда подряд ага, тогда и будем делать передышку играем на у тебя есть двойные пистолеты нет у меня берет нету вообще меня вместо их 5-7 Хорошо, давайте сейчас дам береты и короче ты меня убьешь и. ну и понял, короче, 4 раунда на берет. Ага. Только как ты мне их будешь давать потом. Ну, в общем, как-то разберем. Так, ладно. И... Иди нахер, иди нахер со своим ножом. М -м так, покупаем. В общем, кол колбойские бои. Такое это уже двойные колбойские бои. Я не забуду, как ты меня тогда победил... Это было нечто. Ах, твою налево. У тебя сейчас береты пропадут, я забыл. давай, ты на фай, Тогда ты сейчас на 5-7, а я на береты. Ладно, ладно, прохладно, погнали. Вот это, конечно... Вот это, конечно, я разучился играть. За это время. Не, я вообще... Ай, в голову попал. Капец, капец, нет, нет, блин, я, я думал сейчас как Нео вернусь, и все, но вот ты попал. Т так, главное мне сейчас на F2 нажать, а то тогда кирдить записи. Мне сейчас самое главное, чтобы никто не позвонил и не написал. О, да, тогда будет ПУМ, сучара. Ай, ты в голову попадаешь? О. Ой, ты Тебе мне было то... Было. Ты мне тоже попал, но только ты где? Фух! А! а точно! Взять надо! Так, все, Теперь точно на беретах! Пятого здесь... Восьмой... Восьмой раунд... Сейчас ты... Да, ну один раз все попал и это интересно куда чтобы ж так снять не ну в общем последний раунд и и заканчиваем. а ну конечно же да в общем так давай-ка сейчас ряд станем хоть как-нибудь так ты где ты где так нож нож вот и ты так бомба а ты выкинул все так ладно Выбрасываем это, ну, лучше, естественно, выбросить не могу, это... Станем между... между ими, вот, вот так вот, типа... русская рулетка, ну, конечно, это не делал, ну ладно. В общем, сегодняшний выпуск, я не ожидал, что он даже еще и будет, потому что я просто хотел вне записи, но он заходил на запись, ну, ладно. Я так и вспоминаю, хух, вторник, я же в четверг всегда выкладываю, Ладно, неважно, ну, в общем, как тебе этот выпуск наш? хорошо, мне все выпуски нравятся все выпуски, ну конечно, да ща мы залетим на этот сервер а ожидайте возможно по нему будет паблик фан и это даже кстати с высокой вероятностью потому что я отлично там могу быть этим полицейским, незаключенным в принципе у меня когда-то была возможность быть смотри, полицейским смотри смотри, Рано. я тебе сразу предупреждаю правила Саймона, если тебя спросят Запоминай, первое приветствие, второй приказ, третий отчет, а баланс, пятая проверка, проверка микроохраны и шестой открытие клеток. Запомнил? Нет. Ладно, Ладно, как-то напишешь мне, чтобы я смотрел, как, блин, Давайте сейчас сейчас я отключусь, выйду из КС. Ага. Так, я сейчас пишу в дискорде правила. Ладно, все, ладно, я завершаю этот выпуск, один на один, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, потому что не всем приходят уведомления, я так вижу, и чтобы побольше было таких выпусков, в общем, удачи, пока.